Сегодня повстречалась мне одна женщина и сказала, что видела мою корову. И сделала вывод, что корова не беременна. Самый главный довод был, это маленькое вымя. Я сегодня хочу моим подписчикам рассказать, что... Да, моя девочка, нет, не маленькое вымя. Я хочу сегодня своим подписчикам сказать, что от вымени ничего вообще не зависит. То есть у коровы может быть вот такое вымя. Но там, может быть, всего 3 литра молока. Да, скажи, а может быть, как у меня вымя? А может быть, как у Берты вымя? У нее молоко где-то внутри? Да, ведь Оль, ну как-то лишнее было так же. У -у -у.